Всем привет! В данном видео я хочу показать вам, как снять головку и заменить леску на электрокосе Grand Power модель GT 1050. Зажимаем саму головку и вот этот крепежный болт отворачиваем против часовой стрелки. Отворачиваем его. И, наверное, После того, как мы отвернули крепежный болт, мы снимаем саму катушку с леской. Катушку. Берем леску вот так вот, складываем ее пополам и немного вот так вот загибаем. Так вот загнули. Берем нашу штучку леску и вставляем вот в эти пазы на нашей катушечке. И вот таким вот образом наворачиваем леску, чтобы один край шел по одной стороне, и второй край лески шел по другой стороне. Вот таким вот образом придерживаем и начинаем наматывать нашу леску. Вот, намотали на самом корпусе для нашей катушки, для шкули. А, имеется вот здесь отверстие и здесь для вот этих направляющих. Вставляем направляющие В катушку. Так. ставили. Затем берем один край лески и придерживаем другой край лески. И вставляем в нашу направляющую. Один край вставили. Так. И затем берем второй край, немножко придерживаем, и вставляем в другую нашу направляющую. Берем вот эту амортизирующую пружину, надеваем и уже саму шпулю надеваем на пружину И при этом при этом чтобы у нас леска не запуталась, потихонечку-потихонечку вот так вот оттягиваем ее. И вот она у нас зафиксировалась плотненько, села вот таким вот образом. И затем мы уже берем наш болт, удерживающий нашу шкулью, катушки, и заворачиваем его по часовой стрелке. Вот таким вот образом. Все, в принципе, наша конструкция готова. Вот так вот мы меняем леску.